но тут я должен включить свой голос. В общем, этим ножницам уже квадриллярт лет. Это мои домашние ножницы, поскольку весь инструмент у пацанов. А -а -а. Я ими работал еще 10 лет назад, наверное. Точил их раза два собственными ручками. Сейчас проверим, как они в работе. В коем случае не хочу сказать, что надо покупать некачественный инструмент, но все же важнее руки. Руки и самое самое важное это голова. Ну ладно, надо, тут надо две руки. Ну, по-другому у нас не бывает. Короче, пришел дождик, все заляпал, все запортил. Меня намочил, поэтому пришлось идти за тряпкой. В общем, по проходному элементу гидроизоляции. Поскольку рядом с лагой и поскольку гидроизоляция тканная, чердачная, дешевая, которую в принципе нельзя на юге использовать, потому что э, тканные материалы, особенно если они из старички, а часто их делают из старички, они э, выдерживают максимум, то есть начинают разлагаться при 90 градусах Цельсия. Вот. У нас здесь крыша она накаляется ну, на пике там, до 75 градусов металл накаляется. Вот. Ну, я лично термометром верил, 65 была, коричневая кровля. Но это было где-то в 2013 году. Вот. И эта пленка не выдерживает таких температур. Она постепенно стагнирует, стагнирует и умирает в итоге. Вот. Поэтому лучше такие пленки не использовать. Лучше взять недорогую мембрану, даже если вы делаете чердак. Вот. ну мы работаем с тем, что есть, идем на компромисс. Никогда не устану это повторять пальчиком, ребята, пальчиком надо все втирать, втирать его туда, все отверстия замазать. Если что-то где-то не прокрутили, там должен быть суперский крутой герметик от Вилпы. Вот. Я, конечно, взял на всякий случай полиуретановый герметик, если мне этого не хватит, Вот. но делать систему как вам сказал производитель и ничего не менять потому что вдруг эта проходка у вас потечет а вы заменили герметик и что вы тогда скажете ничего вы не скажете поменяете отделку в квартире ничего страшного с вас не убудет вот а если вы все сделали правильно вот то предъявлять уже будут компании производителя Поэтому не меняйте систему, делайте так, как написано в инструкции из тех материалов, которые указаны в инструкции. Пусть производитель отвечает полностью за этот узел. Так, в общем, таким образом я выставил, упер в пленку, вот поставил более или менее в уровень и сейчас пойду вырежу пленку снизу. Ну, в общем-то и все. Вот так вот он встал, почти вплотную. Герметик мне не пригодился, полиуретановый, так они скрытый остался. Вот эти два шурупа мы вкручиваем обязательно. А, вот один в хлястик, второй вниз в само тело трубы. Объясняю почему. Вот они. А, вот торчит. И второй, ну, особо не видно. В общем, эти оголовки при ветре сываются. И тут не нужен ветер из Новороссийска. Вот, достаточно. И Краснодарского, и Ростовского. Видел это, честно, не раз. И у Вилпы это происходит, и у более дешевых аналогов. В общем, надо за этим обязательно следить. Поэтому один шурупчик мы берем всегда. Вот Сюда вкручиваем. Вот даже, мне кажется, что место специальное для него. Может быть, ну, неважно. И один может быть два вот в хлястике вкручиваем, вот, потому что я эти оголовки находил, у меня на объекте отлетали. Ну такая красота. Этому где-то месяца два-три этот новенький стоит. На этом же доме мы для застройщика врезали мансардные окна. Вон на том доме мы для застройщика врезали мансардные окна. И не только для застройщика делали. И на этом доме тоже вот эти окошки нам застройщик оплачивал. А отдельно для заказчика мы ставили световой туннель, две, э, два вентиляционных выхода 125 и два мансардных окна. Вот это центральное в коридор и вот это крайнее. Получается, пасмурная погода уже вечереет. И все равно какой-то свет, естественно, дает. Но даже от мансардных окон сейчас света не очень много получается. Вот от туннеля приблизительно там ват на 20 может быть лампочка стоит. Вот. Ну, мыться можно, в зеркало можно посмотреться так. Хотелось бы больше. Но для этого тут будет уже искусственный свет. Обожаю так в одиночку лазить по чердакам. Просто трындец. Сейчас какая-нибудь чупак... чупакабра выскочит. И схватит меня за ногу. Что делать буду? Не знаю. Вот так выглядит наш туннельчик. Весь мы обклеиваем. Я знаю, что по инструкции, когда утепление по чердаку, его не нужно утеплять. Но мы <laughs> перестраховываемся. Хуже от этого не будет. Так, ну а вот наши две вилпы.